Я начал зарабатывать 14 лет. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот название видеоролика. Итак, моя вот история. Неважно, сколько лет вы начинаете. Можно начинать с самого маленького, к большому. И как же заработать начинающему? Можете сразу же кому-то заказывать и делать монтаж. бесплатно сначала. А потом второй раз сказать, вот, можешь уже, если тебе не жалко, перечислить мне деньги. Это первом. Такой безопасный способ, не знаю, быстрее или не быстрее, за неделю, думаю, он напишет. Вы ему напишите первый раз бесплатно, второй раз платно. Думаю, повезет, если он захочет. Если нет, то можете 10 авторам писать 20 авторам 30 авторам за месяц думаю вы заработаете хоть хоть даже копейку есть другой способ но он долгий если прямо вот так вот есть предложение в пламмаркете за заработок можете их скачать да невыгодном и там много предложение скачать потом их очищать Раньше тоже таким пользовался. Это моя будет история. Да, и я заработал, наверное, 10 рублей было. Когда-то я в конкурсе выиграл 100 рублей. Это было очень неожиданно. Я думаю, я это не выиграю. Я просто выиграл. Мне начали писать. А мы перечислили мне деньги. И я ему отвечал вот есть новый сайт вот туда заходите по ссылке реферально ссылкам никто не перешел на были посетители но никто не зарегистрировался так что есть пламаркете заработку заработок в интернете потом по рекомендации как вы играете брауз там тоже есть похожие игры там у нас будет заработок В принципе это классный идея. Да. Вот что рекомендую, тоже можете создать какое-то свое сообщество, группу, какой-то канал, создать дизайн, монтаж и так дальше. А вот насчет биржи, криптовалюты, финансовый рынок, то это уже, если прямо хотите, то я же записывал видеоролик. Только у нас другая тема, так что мы попозже поэтому поговорим в следующем видео. А в этом видео поговорим про заработки. Это, конечно, фондовый рынок это крутой заработок, это про криптовалюты, про инвестиции, всякое такое. Нет. Ну давайте, скажу, там нужно сейчас вложиться, конечно если вам сейчас 11 до 13 то это сложно сделать если вам уже 15 то у вас есть какое то доверие вы можете как раз прямо 16 или 14 там да, есть люди с 13 даже вот можно с 13 если у вас у родственников есть какая-то карта договориться и вы получите на открыть свою криптовалюту, ну, или просто хотя бы карточку купить сначала деньги свои положить туда и потом уже покупать хотя бы тысячу-две тысячи рублей это хоть хотя бы потом уже можно начинать вот, а как сейчас работать с нуля? есть план-маркетинг я я еще кстати строил youtube каналы, как они зарабатывали с проектов и были очень даже первый рубль я заработал с этого сайта проект а потом я узнал что в маркете есть заработки потом я узнал тоже зарегистрировался и конечно было классно когда я заработал 100 рублей я их как-то вывел или не вывел то там тяжело вывести вот проекты его легко вывести там есть PR, киви это самый легкий без авторизации все такое вот вот так вот Проекты находите в YouTube, заработок в интернете, потом вкладка за последние семь дней неделю за 2-4 часа. И смотрите, там есть какие-то каналы, кто делает обзоры, и в принципе можно. Там есть референс ссылка, может тоже так записывать ролики, референс ссылки, если вас будет смотреть. Ну, попробуйте, первый рулем заработайте. А потом уже начнете дальше и дальше. Ролик, как я уже рассказывал что и да как а так вот и для начала для... с 14 лет как заработать если вам 14 лет 13 тоже вот давайте тогда еще поговорим инвестировать можно тоже например в акции если вы с россией вам нужно тогда с кем-то, с родственником, кому уже есть в 18, договориться. Тогда вы сможете в акции. Есть люди даже, которые инвестируют в 14, даже в 13. Они сейчас найти, можете их легко найти. Вот сейчас, с 14. Вот рассказал, там есть кто-то с 14. В интернете. А, да, в ютубе вы тоже можете так же само создать повторять за ними и снимать за ними вот как я немножко так и по-другому так так так пробую что мое поэтому экспериментирую пишите что я еще не договариваю что мне еще сказать может именно ваше мнение я и напишу вам в комментариях вот, насчет э, начала, я думаю, уже понятно, как это взять, как продолжить это все дело. Если у вас уже на счету 100 рублей, например, 50, 25 рублей. Да, можно, конечно, сейчас вылегтись проектами, покупать э, какие-то проекты, 25 рублей, а 24 часа, получается 28 рублей. Но это риск очень огромный, ведь... Вы столько собирали 25 рублей, и ваш проект, опасно. Тогда есть другой вариант, можно также сам продолжить и накопить на 1000 рублей. Я пробовал, не накопил. Да. И как я же накопил 1000 рублей? С помощью стримов. Делал стрим, Роблокс, и в описании все написал, и вот так вот заработал 1000 рублей. А так до тысячи, до, до 600 рублей, не знаю, наверное, даже, даже до 500 рублей я зарабатывал на заработках. Очень низко. В самом очереди заработал на стримах. Это было в 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, наверное. Уже не хочу, там огромная конкуренция, на каждый день растет. так что успейте тоже за этим. Вот, тысяча рублей я заработ... с... с 500 рублей заработал там. Благодаря этому, я уже у меня уже на счету 4000 рублей. Мало, конечно, но есть. Я могу купить уже акции Но я с другой стороны, поэтому... М -м -м -м Хай лежат, наверное, с помощью этих денег нужно... 4000 рублей вывести на карту, да? свою и у нас будет с вами тысяча ну, гривен хотя бы минимум можете денег криптовалюту покупать я пока что не хотел бы но я освоил 250 гривен с этой криптовалюты это мне очень нужно так что нужно подумать если хотите продолжение то я куплю еще криптовалюту покажу как это сделать с другой стороны если создавать какой-то кошелек один то это очень опасно это риск ведь у меня нет и много денег. А там, наверное, минимум 1000 гривен нужно вложить. А в рубли это 2500. криптовалюта, на, на, на, на фондовый рынок, на акции. Вот, вот в нашей стране акции как-то не найти. Есть а, кошелек э, электронный, наверное, Альфа-банк. Россия это Фиников банк. Нужно попробовать ее В том случае, если что-то будет. Мои планы какие-то на будущее, давайте расскажу. Может вам что-то же возьмете себе в арсенал. Да, типа вы играете, вы зарабатываете какие-то коины, очень долго зарабатываете, как играете в Майнкрафт. Или браузер гейм, и там в Майнкрафте у нас алмазы. Они долго добываются, тем самым они будут. Такие вот. Или измроды в Майнкрафте, они тоже были, помню, играл. Жителям не давал. Добывались они очень тяжело, нужно было обменять У меня никогда не был стак Алмазов тоже, ну может было один раз С помощью какой-то Минигрет стак алмазов добыл. Бэтварс наверное нет, нет Это у нас когда было по УП играм В 2016, 2015, 2014 году А так было, в 2017 году я точно начал YouTube канал Майнкрафт я уже не снимал я последний раз снимал мой граф, даже в 2021 году. Посмотрел, ваши реакции понравились, продолжим, не понравится, не продолжим. Ну все, друзья, вроде все рассказал. Всем удачи, пока, продолжение следующем видео. Пока.